Всем здорова, с вами Дрона. Это видео про то, как отбирать мяч вратарю своей трафаной в Древней Сокер 2020. Итак, друзья, давайте для начала перейдем к матчу. Я вам там все расскажу и покажу. Я надеюсь, что все эти советы вам помогут в игре. Смотрите, при такой вот ситуации... Когда нападающий выходит сам на сам с фаратурем, у вас есть два варианта. Первый вариант. Получить гол в ворота. Второй вариант. Помешать нападающему забить гол. Ну как минимум выйти из ворот на переход. Итак, друзья, на самом деле все просто. Для того, чтобы выйти из ворот, нажимаем на кнопку «С». В самом начале игры нам говорят, что можно кнопкой С менять игроков. Если ваши защитники уже не успевают, то задействуем вратарем эту кнопку. А теперь давайте поговорим про перехват мяча. Сделать это можно тоже кнопкой С, два раза нажав на нее. И помните, что вратарь самый главный штрафной. Поэтому может делать там все, что захочет. Друзья, чтобы отбить мяч, при выходе вратаря понадобится всего две кнопки. Сначала кнопка С, а потом кнопка Б. И вас ждет успех. А теперь давайте поговорим про отбор мяча при выходе вратаря с штрафной. Как я вам говорил раньше, вратарь самое главное своей штрафной, поэтому может делать там все, что захочет. Главное не бояться и смело идти на перехват. Даже если вы случайно пропустите гол, вы будете знать, что вы сделали все, что могли, чтобы не допустить этого. Поэтому не бойтесь и смело идите вперед и забирайте мяч. Выиграют в основном смелые и быстрые. Ну на этом все, друзья. Кому было полезно это видео, то ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Как всегда, Андрей. Всем удачи и всем пока.